Еее, yeah, 23 февраля, самое время порадовать наших мужчин. И только в Ситилинке сейчас много по-настоящему мужских подарков по очень выгодным ценам. У нас, девочки, есть не просто отличная возможность купить крутой подарок, но самое главное – поучаствовать в акции и выиграть новый BMW для себя. Читайте правила проведения акции на сайте citylink.ru, ссылка в описании. Дарите счастье своим мужчинам, о а себе BMW. Привет, я Энни Мэджик, подписывайся на мой мой канал прямо сейчас, чтобы никогда не пропускать новые ролики. А сейчас вы кое-что увидите, и мы поговорим. Надо снять видео, которое интересно людям. О, я знаю! Для этого нужно просто посмотреть, что они ищут на ютубе. Magic pets, смешилки, 24 часа, квест, страшилки, заброшка, мистика... Лайф, угадай умерла. А! А, а! а, стоп, я поняла. Они, наверное, так ищут видео, как умерла моя первая. Твоя что-то мне нехорошо. А, собака. Здравствуйте! Вы попали в рай, потому что вы любили своих подписчиков и старались делать для них интересный и качественный контент. И... и, и что... Теперь э, ничего, просто наслаждайтесь. Нет, подождите, я и.. Что будет с моими каналами? И как они вообще там будут без меня? А, вы про это? Да не переживайте, мы уже отправили вам замену. З -з -з -з -з -з за Замену? живые истории Смешилки-страшилки Честные новогодние истории -да. Надо же было так стараться снимать Это же никому не интересно Странно, что Тут так много просмотра. Может быть у нее какие-то подписчики не такие Как у всех а, Фигня, просто удалить все Видео -пам -пам. Розовые палочки мне нравятся, ладно. Так, с днем рождения. М -м -м. Отличненько. Нет, я, я, я не хочу такую замену. Вы что, она, она же... Что она же? Она же тупая. У меня, у меня все там по-другому. Это моя большая семья. Они другие, они понимают меня. Я понимаю их... Так нельзя. Я не знаю, что здесь происходит, но мне нужно срочно туда вернуться. Есть только один шанс вернуться. Окей, okay, какой? Я готова на все. Если это видео соберет о -о очень много лайков. Ясно. Конечно, соберет. Я в них верю. Э это все? Я не договорил. И о -о Много комментариев. Пусть Каких? они продолжат фразу. Если бы Мэджик умерла, то я... Конечно, они напишут. Я вас верю, ребята. Они вас не слышат. А... Это все? Но есть одно но. Если им понравится наша замена, то мы ничего сделать не сможем. Так -с. Привет, пупсики мои. Нет, пупсики не подходят. Ребятушки, лапочки, зайчики, милашечки, люлюшечки. М -м -м -м. Пусть будут просто подписчики. А -а нет, надо придумать им какое-нибудь название. Как зовут меня? <клёх> У многих блогеров это работает короткое, звонкое. Лилико, сисипу. Сиси... Нет, сиси нам не подходят. Кики, мимикики. Чики-пуки! Привет! Чик-чирики, с вами Чики-Чики. Эм, привет, мои детки. У нее же маленькие детки ее смотрят, я думаю, да? Короткая, запоминающаяся, милая. Эти блогеры уже разобрали все приветствия. Может быть, я буду просто Лили. Подписывайтесь на мой инстаграм. Что у нее за дурацкий черный айфон? Подписывайтесь на мою инсту Эми. Они все пишут ей Энни, Энни, а будут писать Эмми. Эмили, как будто это Эмили, но это раздельно. И получается, что Имя у меня Эми, а фамилия Ли Эмили. Класс, Эмили. Ууу, класс. Я самая офигительная, я просто гений. Ли это моя фамилия, поэтому пусть у меня будет Л, буква Л, как Love. Ли это Love. Ууу, я самая креативная. Ужас. Эти лежанки надо отсюда убрать. У нас здесь не будет больше никаких животных. Все эти каналы со звучками животных, их надо удалить. Собак раздам в добрые руки, и всех остальных тоже. Хотя, может быть, кого-нибудь оставлю одного для гламурности. Вот так, ребята, представляете, я прихожу, а тут такой ужас, кошмар творится. В следующий раз я для вас сниму супер-пупер-влог. Я еще пока не знаю, откуда и как он будет снят, но ведь это не важно. Так, теперь мне нужно придумать название. Должно быть как можно более длинное, чтобы они его обязательно посмотрели. Энни Мэджик умерла. Удаляю каналы. Я же удаляю ее, другие каналы. Моя ужасная история. Десять новых фактов обо мне. Мое первое видео. Я самая креативная. О, скоро на канале будет миллион. Я должна, как все, супер Пупер настоящие блогеры. Снять классный клип. Что-нибудь типа как у Оли. Оля Пузова. Wi-Fi. Bluetooth. Как нас всех, как Bluetooth, притягивает друг к другу. И мы можем делиться своими мыслями, как файлами. Э, же я креативная! Вы ошиблись, Энни Мэджик умерла, это на самом деле они не хотели, чтобы я умерла, они не искали, что я действительно умерла. Они хотели найти ролик, где я рассказываю про то, как умерла моя первая собака, понимаете? Ну, ладно, <свы> но, но, но мы не можем просто так вернуть замену обратно. Но верните хотя бы меня, а я с ней уже как-нибудь разберусь, ладно? <свы> Так, хватит Мэджик не умерла И ты мне Не замена, ясно? Прости за шарик мороженку Но я так не хочу возвращаться На склад тупых фейков Они такие все однообразные Можно я буду вести у тебя здесь Какую-нибудь рубрику Одну на канале Маленькую, такую вот Я все, верну тебе назад. Стоп. А, хорошо, давай так. Если подписчики действительно захотят рубрику от тебя, то они проголосуют. Если нет, то ну, мы придумаем, что тебе делать. На самом деле я добрая, и я думаю, твои подписчики уже полюбили меня. Когда я впервые себя увидела в зеркале, я удивилась. Я не думала, что так на мне будут смотреться белые Волосы. Я просто все время вижу либо у себя на странице ВКонтакте, либо в Инстаграме, как вы мне приделываете какие-нибудь ровные волосы. Вот я решила... На самом деле, если честно, я всегда мечтала о прическе белые ровные волосы. Но у меня у самой лично волосы очень кудрявые. Это сейчас по каким-то мистическим причинам они у меня стали выпрямляться. Я грешу на маску кокосовую для волос, которую я привезла из Таиланда. Но сегодня речь не о волосах. Этот парик я купила для одной из своих рубрик, но, как вы видите, он пригодился немножко раньше. Кстати, напишите, нравится вам такая прическа у меня или нет. На днях я действительно зашла в YouTube, чтобы посмотреть, что вы ищете про меня, чтобы снять для вас интересный ролик. Но когда я увидела этот запрос, мне стало, если честно, сначала не по себе, потом мне стало обидно, а потом я поняла, что это название ищут те, кто очень хотят найти ролик про на канале Magic Family про то как пережить смерть питомца когда я рассказывала как умерла моя первая собака вот, так что я успокоилась, но я же не могла упустить такой момент, я же не мэджик, я ко всему отношусь с иронией, с юмором, и мне захотелось повеселить заодно и вас И да, я обещала вам покупки из Китая, они будут очень скоро, а еще я обещала, что если на мой инстаграм ближайшие пару дней подпишется 5000 человек хотя бы, то я выложу свою самую стрёмную фотку из жизни И я это сделаю, как я и обещала. Я решила провести еще один челлендж. Если еще в ближайшие несколько дней подпишется на Инстаграм еще 5000 человек, то я выложу еще одну стрёмную фотку, но только не самую стрёмную в своей жизни, а самую стрёмную фотку с пляжа. Это будет, я думаю, еще хуже. Короче, вот я кривляка. А? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся скоро в новых видео. Они будут очень интересны. Пока!